Итак, мы взялись плотно за источники и нашли, что в 1974 году причины были вообще неизвестны. И почему возникают эти рецессии, не устраивал внешний вид в первую очередь, а вот почему они возникают. В 1970-м мы году обнаружили, что 1.6.12 месяцев было проведено исследование наблюдения устранения рецессии Десны. И, значит, в общем, разные были результаты, поэтому сравнивать было не с чем особо. В 1983 году, когда Миллер придумал классификацию, он определил, что рецессия Диснея – это расстояние от СС до Зенита рецессии. И вот с этого момента появились какие-то серьезные публикации, потому что его классификация расставила очень многие вещи на свои места и дала понимание взаимосвязи и объединения, разделения и взаимодействие этих факторов, причинно-следственной связи и так далее. Но Миллер написал, например, еще тогда и так это и осталось, что вот, биологическая ширина она должна быть 2-3 миллиметра. Так вот вопрос, так 2 или 3? Потому что на самом деле разница чудовищная. У пациента, у кого это 2, при том, к десны, конечно же, это очень плохо, потому что есть склонность к образованию рецессии. Но это... Фактор не является ведущим. У него прикрепление десны могло быть меньше в результате каких-то других факторов. И мы поняли, что кроме первичных есть факторы еще второстепенные. Но очевидно, что они также между собой не взаимосвязаны. Мы стали изучать эту проблему дальше и поняли, что частота, есть статик по изучению именно частоты возникновения, которая связана с сублем междубного сосочка. То есть возникает каким-то образом вот травматизация за счет перечистки там, и еще различных других факторов. И фотографически было доказано, как, что там происходит. Также мы нашли, что с 1993 -го года наконец-то зубы стали готовить отдельно. Появились методы обработки зубов у пациентов с 37 десны, а до этого вообще-то не делали. В принципе, было понятно теперь, почему при их устранении. Когда там выращивали сначала грибы, вся десна отъезжала обратно, потому что бактерии оставались. И вот то, с чем что оставалось, с тем, в общем-то, и работали. И это называлось мукогеневаренной хирургией. Также мы нашли интересный источник в 1993 году, что использование лоскута, который на ножке, оно намного эффективнее, чем применение трансплантата, аж в два раза. И оно дает по всем показателям много больше. Ну, так, в общем-то, конечно, сегодня мы увидим, это очень интересная статья, глубокая, с расчетами. И там написано, что, вот, конечно, сосудистое питание наверняка оно как-то влияет. Что, в общем-то, очевидно. Но мы не всегда можем перемещать лоскут, потому что лоскут, по сути, описывает операцию Бьерн, ну а трансплантат, как бы там куча методик пересадки из различных донорских зон. И с методами фиксации, забора, всякие маршаловки и так далее. И шарфики, вернее, и галстук, и забор под особо петелиального трансплантата. И забор полнослойного с депитализацией и так далее. Потому что депитализация в зоне забора. Куча методов на сегодня существует, поэтому останавливаться на этом смысла нет. Но суть в том, что все статьи пишут о том, что нет выбора действительно никакого. И нужна, очевидно, подготовка корней. Раньше это делали лимонной кислотой, поэш которой достигали э, в значении 1. То есть, это бред какой Раньше для этого применяли лимонную кислоту при pH-1. С 1993 года началось применение хлоргексидина как антисептика. И в этой области тоже, потому что действительно он оставался даже после того, как помоешь руки или поверхности если не был хлоргексидин то он не смывается это на самом деле был первый плюс и второе что он имел широкий спектр действий поэтому по нему тоже очень много написано статей и он есть в фитодонтологии обязательно там об этом будет и построен на свежих источниках вообще место хлоргексидин на сегодня как достаточно подробного обзора и второе это конечно, статьи по эффективности, потому что есть только две порочащие статьи это англичане из США, которые пишут о том, что у него есть аллергии в одном случае это 0,3%, в другом 4% но так или иначе, есть был пучок статей тоже, кто писал, что он вызывает он останавливает, вернее, эпитализацию останавливает так вот, если бы они читали инструкцию к хлоргексидину, когда писали свои статьи то они бы знали, что он действует двумя механизмами. Он, изменяет проницаемость. Он... он действует двумя механизмами. Он изменяет проницаемость цитоплазмы, и второе, он устанавливает синтез рибосом определенного размера. И за счет этого к нему так или иначе все равно будет возникать привыкание. К сожалению, поэтому это антисептик. Но эпителизацию он не останавливает при этом. И возникает такая проблема только при использовании спиртовых растворов у пациентов, у которых и так, в общем, эпетилизация плохая. У них есть какие-то поражения слизистой, или, например, химио-радиомукозиты, или какие-то еще другие патологии, которые связаны, там, дискератозы или грибковые поражения слизистой, где кроме бактериального компонента, даже при удалении антисептика все равно будут иметь место механические повреждения достаточно заметные. Итак, добрый день, коллеги. Продолжаем. Угу. продолжаем. Как строится работа со статьями? Те статьи, которые были отобраны, они... Так. Что с ними делается? Изучаются их авторы. Ну, имеют они какой-то вес уже или нет? Особенно если статья сайт ResearchGate, то здесь есть и количество публикаций авторов и цитирование ну и так далее, да, и выходящие данные, в каких проектах эта статья фигурирует у авторов. Мы переводим статью через переводчик, это делается заранее, переводчик, в общем, какой тут это удобнее молодому ученому. Также обучающийся, он знакомится со статьей параллельно на двух языках, здесь открываются два окна, в одном из которых будет виден русский перевод, в другом английская оригинальная статья, для того, чтобы в случае затруднений можно было сопоставлять текст и понимать, о чем речь действительно идет. Мы используем статьи, ну, преимущественно, конечно, это английский язык и русский язык. В некоторых случаях, если по тематике мы проходим, или наоборот не найти какой-то материал, мы прибегаем к другим языкам, это итальянский, испанский. Ну, вот, собственно, еще количество языков, на которых мы можем читать статьи. Большинство авторов, которые пишут не на английском, они все равно стараются делать переводы своих публикаций, так же, как это делаем мы. То есть, публикуя первично статью на русском языке, хотя абстракт также пишется в любом случае на английском, по которому и всплывает статья на сайте. Мы стараемся также делать перевод изменяя немного название и переписывая абстракт, для того, чтобы это было по сути две публикации, хотя они являются переводом на другие языки. Мы изучаем введение к статье, оцениваем, какие материалы и методы применялись, Если ссылки, как вот здесь, на авторов. Это очень важно, потому что, если ссылок в абстрактах нет, то, скорее всего, эта статья не научная, а популярная. С очень высокой долей вероятности, потому что это говорит о том, что очень низкие требования журнала, ну и, соответственно, она может не иметь какого-то особого научного веса, ну и быть по какой-то теме, соответственно, тоже около того, чем мы интересуемся. Мы изучаем вот та статья, которую мы будем изучать в ближайшее время после завершения отчетного занятия, которое мы проводим сейчас. Мы знакомимся со статьей, переводя ее, понимаем, что важно увидели авторы в собственной части исследований, каким выводом они пришли, какие результаты их наблюдений, какие методы использовались. Подходят ли эти методы, оцениваем мы тоже самостоятельно для изучения подобных моделей? Например, мы сталкивались с тем, что речь идет о применении средств полости рта, а для оценки его безопасности и эффективности его используют подкожно вводя инъекциями и оценивая то, образуются какие там клетки, как происходит регенерация, наступает она или нет и прочее. Это, конечно же, говорит о том, что если речь идет об использовании средства локального в так ее и в полости рта нужно исследовать, либо моделировать каким-то образом, сам дизайн исследований, чтобы он был сопоставим с тем, что мы собираемся делать с этим средством в клинической практике мы оцениваем качество фотографии это тоже для нас важно ну где-то может сказать вот немножко хотелось бы да, подтянуть в принципе. здесь только прицельные снимки здесь нету компьютерной томографии и вот это на самом деле частая достаточно история что не приводится в исследованиях по рецессиям десны компьютерные томограммы потому что это не является доказательным методом поскольку мы не можем оценить с очень высокой вероятностью, с высокой точностью, что тот рисунок, который мы видим по шкале Хансфилда, он соответствует реальным анатомическим размерам. Плюс есть всегда погрешность компьютерной томографии при переносе объемного изображения на плоскостное. Где-то они чуть увеличивают, где-то чуть уменьшают, там это зависит от настроек томографа. И еще много чего, чувствительности, его срока использования. Поэтому считается, что томография не является доказательным методом, хотя вот мы имеем, например, на этот счет другое мнение. И обязательно будет статья по рентгенологическому анализу и именно по компьютерной конусно-лучевой томографии для оценки качества устранения рецессии десны. И достижение результата. Потому что меняется объем костной массы, и на самом деле, сопоставив клинические признаки измеримые с тем, что видим на картине по томографии, можно с очень высокой вероятностью сказать, что в общем, это то же самое. То есть, наблюдая пациентов только по КТ, без применения клинических измерений, мы можем уже сказать о том, поменялось что-то или нет. Потому что и объем костных пиков меняется, меняется плотность их и вообще костный рисунок, и вестибулярно идет образование нового объема вернее костной ткани преимущественно компактной фракции.